И всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему по Дин, и вы на канале Мистер Диниас. А мы сегодня продолжаем играть в сборку по Майнкрафту под названием «Холодное выживание». Так. В прошлой серии мы, оста мы остановились на том, то, что мы начали строить этот шикарнейший просто дом. А сегодня мы его закончим, М да, ну я так думаю. я так думаю. Где будет двери? Надо... Надо их сделать заранее. все таки я, я не хочу делать этими д -д -д двери. Я, пожалуй, сделаю... сделаю э, из чего? Из дуба? Хм, нет. Ой. Так. щитом не могу. Так. Ть -ть -ть -ть -ть. Ладно, короче. Мне нужен дуб, но где его взять? Я не вижу тут дубовых досок. Это, это что, не дуб? Дуб? Реально дуб. Откуда он тут растет? Ха, странно. Но это не важно, потому что мне все равно он нужен. Я пойду сколько здесь овец тут очень много я вижу уже девятого где ты здесь но я тебя не вижу Нормально. Так, так-то они не враждебные, если их не можешь трогать. Но эндермена мне все равно понадобится. Если не атакует статно, то я боюсь, то что что. А, -а, а, ты меня чуть не убил. Сейчас убьшь! Эндермен. Well Это, как сказать, не очень хорошо, но я заберу свои вещи днем. Петя убили, видели? Это моя первая смерть. Где, где, где вещи, мои вещи. Вот, мои вещи. Мои вещи я пошел они все здесь да они все тут я ничего не потерял все есть О! место моей смерти это Кстати, первый раз когда меня убили да, не, не надо было идти на Эндермена, это было моей ошибкой. Ну, я по поплатился за это. Да, я поплатился -по за это. Так... дерево мне этого вполне хватит что ж, продолжаем строить дом Красивый дом у меня получился. Сложите сундук. Все лишние вещи. Так. Фух, какой красивый. Зачем? А что там надо для этого? как его там регуляторы, чего там по погоды или чего. Так, вот наружу, вот на чуть что-то. Наверное, пропустил где-то здесь. Так. Где? Как он красится? А, вот. Нет. Ветер-дефлектор. Как он красится? О! на, на изи Питер и там. А как ты крафтишься? Золотой слиток. Хм. У меня нет, нет золота. И это плохо, что у меня нету золота. Я ни раз не выбил золото. Да. Дефлектор мне. Я пока что не не смогу скрафтить. Но, но. На этом я буду, пожалуй, заканчивать. Да, Эта серия и, и, и так была длинной. Хоть мы не побывали в шахте, но мы достроили этот шикарный дом. Шикарный дом мы этот достроили. Что ж, давайте прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик чтобы вам приходили оповещения о новом ролике и стриме. А, а с вами был Дин. И вы на Вы были на канале Мистер Динес. А это была сборка по Майнкрафту. Холодное выживание. И всем пока!